В моем кухонном шкафчике всегда есть консервированная белая или коричневая фасоль. Из такой фасоли можно быстро приготовить вкусный салат. Что касается зелени, используйте сезонную на свой вкус. Фасоль консервированную лучше брать белую. Что касается зелени, то подойдет любая. Салат, салатный микс, руткала. Как приготовить фасолевый салат с зеленью? Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подписывайтесь и ставьте лайки. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Фасоль консервированная белая, 400-450 грамм. Луковица синяя, 1 штука. Рубкала, пучок, 1-2 штук. Соль, по вкусу. Перец черный, по вкусу. Масло оливковое, 3 столовые ложки. Количество порций, 3-4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Пока-пока.